Ну, еще пишет, который вот почитать, это блетение действительно. Вы согласны? Я согласен, нет, нет. То есть вы убедились, что они не Вот молодой человек убедился, да. а вы не убедились. Отлично. Вы не убедились? Мы убедились. Это вы не убедились. Ну, скорее мы не убедились, про себя ведем. Вы не убедились. Молодой человек убедился, а вы не убедились. И что дальше что? будем делать? Ну что, гасим, да? Да, гасим, да, да. Точно гасим? А то ведь смотрите, умных-то много. Гасим? Ну, Борис Борисович. Член совещательного голоса, да. А-а-а. Тодок у нас члены совещательным голосом ничего не решает. А то так, блин, вот Они как.. Давайте все убедиться в том, что галочки не. Они не хотят убеждаться. Один вышел, убедился. Ему это достаточно. Хорошо. А член ТИП? Член ТИП, Поверьте, вот это тоже нафиг. Вот он стоит и сголяется на всей комиссии на протяжении уже двух с половиной часов. Газ. Газ. Правильно. Именно так. Пожалуйста. Борис Борисович, какой угол-то там Гасим? Левость. Я Почему? Я не согласен с тем, что все его накануне. Раз. Два. Три. Четыре. Все убедились? Не слышу. Я говорю, ваши действия недопустимы. Борис, Борисович, Секундочку, послушайте меня. Замечательно. Я сотрудник полиции. Ваши действия недопустимы. Вы накаляете обстановку. Я вынужден сейчас доложить в руководство своему. Докладывайте. И вызвать представителя. Докладывайте. Я вижу, что вы нарушаете порядок подсчета. Я не вмешиваюсь в процесс. Но вижу, что вы нарушаете и накаляете эту обстановку. Чем я нарушила? Тем, что я предоставила... Вы накаляете обстановку в процессе подсчета. Я накаляю. Вы накаляете. Ваш заместитель работает замечательно. Решили. Я вынужден сейчас доложить руководству, Давайте чтобы принимали меры. Давайте. Решили. Давайте докладывайте руководство. Это недопустимо, крепать людям нервы. Да, вы единственные из всего этого, всего этого количества людей. Вы единственные, крепите нервы все. И сами же нарушаете закон. Ну что? Гасить бюллетени может любой сотруд... член оказывается член с решающим голосом данные.